Это все наша парковая зона, здесь белочки гуляют Также у нас есть своя закрытая территория При покупке номера в 13-14 миллионов рублей Вот она наша окупаемость, 6-7 лет Сейчас предлагаю пройти уже вовнутрь, посмотреть новые шоурумы Вы можете купить номер, который вот вместо вот этого дополнительного спального места Балкон, вот это все это балкон Также с 11 этажа в данном отеле начинается другая категорийность номеров Имейте ввиду Огромнейший привет, дорогие уважаемые телезрители Друзья, мы находимся в адресе буквально у самого моря. Вот, видите это здание? И прямо за этим зданием у нас в 50 метрах находится прекраснейший пляж Адлера. В общем, мы в Адлере, дорогие мои. К вашему вниманию комплекс, который называется, на данный момент он называется Фрегат. Это бывший санаторий-пансионат Фрегат. Смотрите, вокруг... Как у нас все вокруг выглядит. Это все наша парковая зона. Там замечательный памятник. Забыл архитектора. Какого? Гварцетели, по-моему, его называют, извиняюсь, если неправильно я это сказал. В общем, знаменитый памятник, который планируют восстанавливать. Это все наша парковая зона. Здесь белочки гуляют. Также у нас есть своя закрытая территория, которая у нас за этим зданием, за этим пансионатом, бывшим пансионатом. Ныне это прекраснейший отель. Причем это масштабнейший отель Который у нас Видите, да, преображается Срок сдачи всего комплекса у нас Это первый квартал 2024 года На данный момент вовсю идут Ремонтные работы касаемо фасадных Работ и по фасаду Как вы видите Все это дело уже близится к экологическому Завершению По территории внутри Естественно, внутри на закрытой территории мы сейчас тоже туда дойдем. Там у нас будет много чего. Это будет наша внутренняя инфраструктура. Не считая того, что у нас здесь это тоже наш парк. Тут есть тоже у нас инфраструктура, которая тоже относится к нашему парт-отелю. Фрегат, можно его так назвать. Но на самом деле это современный отель. современный отель, который будет у нас работать по системе. Все включено, шведская линия. И также у нас здесь, дорогие друзья, есть своя термальная зона, банная зона, рестораны. Но сейчас мы до этого с вами доберемся. Смотрите, какой прекрасный парк. Я пройдусь немножечко по этому парку, чтобы вы понимали. И сразу же хочу отметить или повторить то, что вот все это, вот это все здесь. Мы будем непосредственно застройщик или более, если точно сформулировать, человек. Застройщик, который у нас совершает капитальный ремонт всего этого здания, бывшего пансионата «Фрегат», будет облагораживать вот этот парк. Здесь в этом парке у нас будут лавочки, будет по новой уложено все непосредственно, начиная от брусчатки, заканчивая фонарей, благоустройство территории. Все это будет приводиться в порядок, назовем это наведение ландшафтного дизайна на имеющемся парке. Это будет просто восхитительно. Сейчас предлагаю пройти уже вовнутрь, посмотреть новые шоу-румы. Что такое шоу-рум? Шоу-рум – это как будет выглядеть номер, номера. Я уже показывал ранее в своих выпусках то, как будут выглядеть номера. Сейчас надо показать вам другие вариации, как будут выглядеть номера прекраснейшем пансионате бывшем пансионате, пансионате ныне отеле Фрегат так, прежде чем пойти вовнутрь не поленюсь, пройду в ту сторону до да, моря у нас здесь есть свой собственный выход на свой собственный пляж пляж в аренде у нас на 49 лет гулять, смотрите, здесь одно удовольствие летом в прохладе деревьев сейчас здесь в подкроной деревьев, вечно круглогодично зеленый парк, сквер свой, еще раз говорю, есть танцпол есть ресторан, есть бассейн Московский бич, бич не тот, который бич, который Бомж нет, это нормальный бич, Бейч, еще я так называют его. А это будет у нас бассейн с плавательной зоной, с местами по отдыхать, где у нас Будут наливать. Вот это так и называется Москов Бич. Два теннисных корта, тоже относящиеся к нам. А это непосредственно указатель на наш пляж Фрегат. Здесь по инфраструктуре все более чем достаточно. Все нацелено на непосредственно отдых. Имеется также концертный зал. И имеется у нас конференц-зал. Большой конференц-зал на 250 человек. В общем, здесь будет дико Интересно. И на данный момент я хочу предложить к вашему вниманию купить здесь номер вам в собственность по договору купли-продажи с полной суммой в договоре. Вы потеху если хотите в беспроцентную рассрочку на год до окончания строительства, купить для того, чтобы потом красиво жить. Жить на пассивном доходе. К чему стремлюсь я? Я иду к этому и приглашаю вас жить также на пассивный доход, как я. Теперь Идем внутрь, дорогие друзья, посмотрим, как он выглядит изнутри, каковы этапы строительства, капитального ремонта. А теперь, многоуважаемые мои, я непосредственно до этого только что был на всеобщей территории, которая тоже относится к нам в парковой зоне, при этом прекрасном пансионате, бывшем пансионате, ныне современном отеле аккредитация здесь планируется 5 звезд в общем пятизвездочный отель в принципе все для этого у данного отеля есть а это уже непосредственно наша закрытая территория сюда не имеет никто то с улицы доступа здесь будете отдыхать вы, как собственники, а также непосредственно будут отдыхать люди, которые будут здесь арендовать, бронировать номера для отдыха. Еще раз говорю, этот отель, работающий, будет запускаться первый квартал 24-го, планируется работа по принципу шведской линии, то есть only exclusive, все включено. И система будет два ресторана по системе а-ля карт. Шведская линия, а-ля карт, в общем, все как положено. Будет два бассейна, термальная зона. Но ну, мы сейчас до этого доберемся. Пока только что смотрим нашу закрытую парковую зону. Немножечко уже совсем с другого ракурса. Здесь у нас будет веревочный парк, будет сцена для того, чтобы молодые дарования могли выступать, будет танцплощадка непосредственно. Здесь у нас тоже Будет дополнительные прогулочные зоны, все облагорожено. Детская площадка, спортивная площадка. И м, планируется еще небольшой такой концертный зал. Благо территория позволяет. Территория у нас большущая, хоть э, которая свободная перед самим отелем. Также территория у нас не маленькая. Вот это та самая, где я сейчас на данный момент нахожусь. Закрытая. Вот ее вот так будет правильнее называть. Большая территория у большого отеля, В котором вы можете купить себе беспроцентную рассрочку до окончания строительства номер, чтобы потом с этого зарабатывать. Сколько ориентировочно можно зарабатывать с этого номера? То есть, вот смотрите, окупаемость я вижу здесь порядка 7, максимум 8 лет. Сколько будет приносить данный а, апарт-отель? Но это не апарт-отель, это реально отель. А, данный... Пансионат, бывший, да, ныне отель, когда будет уже в новом обличии, будет построен, за, отстроен, запущен, доходность ориентировочно планируется, э, посчитайте. Вот сейчас рядышком находится пансионат дельфин советский двухзвездочный, трехзвездочный и находится у нас здесь же пансионат советский коралл так вот сейчас там, да, вот грубо говоря в декабре месяце 9 тысяч рублей в сутки можете не полениться, зайти на сайт пансионата коралла или дельфина и вы увидите и вот можете себе представить, если это старая советская м -м, совдепщина сдается 9 тысяч рублей в сутки а в сезон там все 11-13 тысяч рублей в сутки то как вы думаете Сколько будет сдаваться вот этот отель? Этот отель, когда будет сделан по современным лекалам, будет сдаваться минимум, ну, я думаю, давайте 15 тысяч рублей в сутки. По системе все включено. Ну, пускай, допустим, дальше, дальше мы давайте 15, это не будем, да, потому что многие из вас, многие не верят в то, что на этом можно зарабатывать, а давайте возьмем 10, для скептиков, 10 тысяч сутки дохода умножаем на... 30 дней в году Получаем 300 тысяч в месяц Это по самым скромным подсчетам 300 тысяч в месяц Умножаем на 12 месяцев в году Получаем чистыми Минимально дохода 3 миллиона 600 3 миллиона 600 Берем и 600 на скептиков Ну вот есть среди вас скептики Которые ни во что не верят Ну вот они фомы неверующие 600 на простое образно говоря Миллион дохода оператору ательеру нашему, и, грубо говоря, вот ваши 2 миллиона рублей в год чистыми. Я думаю, при покупке номеров 13-14 миллионов рублей, вот она наша окупаемость, 6-7 лет получается. И вы просто обалдеть, можете сюда приезжать отдыхать, либо просто здесь у нас непосредственно жить за счет того, что ваш номер сдается. Сочи всегда будет популярен, у России большое будущее, и здесь у нас будет сдаваться как из пулемета. Вот видите, дорогие друзья, свой теннисный клуб, а вот оно море, море вы уже видите, видите, прекрасная тишина, зеленая зона, идеально ровное место, восхитительно. Так вот, это я посчитал по самым хреновейшим подсчетам. 2 миллиона рублей в год мы с вами только что посчитали чистыми доход сот этого удовольствия. Плохо, что ли? Я считаю, что весьма неплохо. Я лично здесь себе приобрел номер и рекомендую вам, если у вас есть интересы и желание, после того, когда здесь произойдет капитальный ремонт, зарабатывать со всего этого, то пишите мне на номер 8-918-880-0747, звать меня Дима. Свой выход на пляж, вот он, я сейчас возьму и пройду в... Будущую термальную зону. Если меня оттуда не, выберет, не выгодит какой-нибудь завхоз, то я что-то сниму. Здесь был раньше концертный зал, ныне здесь будет у нас непосредственно банный комплекс термальная зона. Наверху у нас ресторан по системе «Шведская линия». Так, термальную зону мы не увидели, потому что видеть там еще пока нечего, там все в процессе, пока там склад. Но там будет большущая термальная зона, что входит туда. Это русская сауна, финская сауна. Польская, если хотите, вот это все это удовольствие будет там, с несколькими бассейнами, открытым и закрытым. Ну что, мои дорогущие, красивущие подписчики, а также телезрители, идем покажу вам сейчас э, номер, только уже не двухместный, а трехместный. Сразу же, естественно, здесь все по системе карточка, давайте покажу, чтобы было понимание. Никто просто так не попадет. Но мы попали, потому что у нас карточка. Вот мы внутри. Это еще один шоурум, назовем его так. Шоурумчик. Так, давай вставляем карточку. Есть уже у нас свет. Немножечко в других тонах этот шоурумчик. Выглядит он примерно так. В каких он тонах? Ну, в принципе, на неплохих. бело да. Белосиние. Естественно, здесь у нас бар. Это будет в каждом. Непосредственно в номере здесь у нас еще наполнение номера не осуществлено. Так, что со светом? Света есть. Нормально, вроде бы неплохие такие тона, симпатично все смотрится. Естественно, здесь еще не доделали розетки, нету белевого наполнения и, конечно, телевизор. Поворачиваем голову налево, видим то, что здесь у нас. Видите, дополнительное третье спальное место. Для кого? Правильно, для вашего детятка. Потому что предыдущий номер, смотрите, вот у вас есть несколько вариантов, какой номер купить. Вы можете купить номер, который вот вместо вот этого дополнительного спального места, балкон. Вот это все, это балкон. А здесь, пожалуйста, есть вариации выбора того, что вы можете купить трех Местный номер. Специально для тех, кому не нужен балкон. У кого шабутной маленький ребятенка, который может спать вот здесь и не колепать голову вот там родителям. Это номера у нас идут 21 с копейкой квадратный метр. Ну, в принципе, они все стандартные. Либо у вас балкон, либо у вас дополнительное спальное место. Естественно, здесь у нас конвектор в полу. И давайте-ка выглянем. Видим, что там какие-то работы. Стеклопакеты привезли. Завершают отделку непосредственно отделку фасада. Стеклопакеты, в общем, довезли стеклопакетов недостающих. Вот такое вот зеркальце, для того, чтобы напудрить носик вот такой вот свой. Все, давай оттекаем отсюда. Этот шоурумчик посмотрели. По санузлам там тоже классика жанра. ну давай заглянем. Ну вот, в принципе, здесь вот, что вам видно? Я думаю, что более-менее видно. Душевое место, раковина, санузел. Все встроено, все готово. Еще раз я говорю, при покупке данного номера в отеле... Для того, чтобы он вам приносил пассивный доход, вы подписываете договор долгосрочный с управляющей компанией, которая берет у вас в управление данный номер и обязуется вам приносить прекрасный пассивный доход. Пойдем, дорогие друзья. Сразу же говорю, нам раздаются с ремонтом. Это, как известно, очень здорово. Минимальная площадь 21 квадрат, максимальная площадь это получается у нас 60 квадратных метров. В общем, заходим. Это тот же самый номер, который мы увидели с вами только что, который у нас был с ремонтом, с дополнительным спальным местом. Вот оно. Видите, окна у нас заклеены специально для чего? Чтобы не заляпать их во время отделки и, ну, как говорится, меньше их потом мыть. Также с 11 этажа в данном отеле начинается другая категорийность номеров. Имейте в виду тем, кто планирует купить или кто купил, чтобы вы это знали. А вот следующая категорийность, что категорийность, я говорю, ну да, по сути дела категорийность, это двухместный номер, потому что с дополнительным спальным местом мы видели, а вот Непосредственно уже с балкончиком сейчас показываю Здесь будет стеклянное ограждение И вот такой вот вид Прекрасный у нас здесь парк сумасшедший Просто замечательная и прекрасная видовая характеристика Обалденно, море чистейшее, черное Наше самое любимое Сочинское море да? Еще раз, стеклопакеты у нас вот такие вот Пам! Чики-пуки просто все закрылось. Чем отличается у нас еще отделка с 11 этажа? Это другая категорийность. Помимо того, что с балконом без балкона, там двухспальный, трехспальный номер, то у нас еще идет немножечко другая мебель. Начиная с 11 этажа у нас идет немножечко другая цветовая цветовое решение по мебелировке. По нижним этажам там все с 1 по 10 этаж уже выполнены места общего пользования, проведены коммуникации, видите канали, водопровод, воздух. Буховоды. Что у нас тут еще? Кружусь, кружусь, верчусь. И, конечно же, непосредственно тепловые щечки. Все коммуникации центральные. Ну и вода. Так, ну и давайте-ка покажу все-таки, чем отличаются наши номера. Начиная с 11 этажа, которые у нас идут другой категорийности. Итак... Здесь у нас свет на этом этаже может быть не подключен, поэтому я заберу карточку, толку от нее никакой. Жаль, что темновато, но я думаю, вы более-менее все поймете. Естественно, здесь вот такая вот система умная, приумная. Там у нас по санузлам ничем не отличается. Темновато, жаль. И вот видим то, что немножечко другая мебель получается, немножко цветовой другой гаммы. И давайте открою окно. Может, светлее будет все-таки. И вот, в принципе, немножечко другой керамогранит, начиная с 11 этажа. Немножечко другой цвет, качество, получше мебели. Но, в принципе, в принципе, это такой же номер, как и на нижних этажах. А, вот мебель другая. Вижу, что тут больше холодильник, что ли? Ну да, тут больше холодильник получается. Как бы немножечко другая конфигурация мебели. Ну и выходим давайте-ка в обратную сторону. Как вы поняли, вид на море у нас отовсюду совершенно, вот то видно у нас в Сочи. Вот так вот у нас отсекление производится, плиточка, здесь у нас декоративная штукатурочка. И давайте посмотрим на нашу территорию, вид сверху. Это наша территория закрытая, куда не имеет доступа никто, кроме, дорогие друзья, вас, непосредственно собственников и, конечно же, людей, которые будут сюда приезжать отдыхать. А приезжать отдыхать сюда люди будут, будут потому что это место... Одно из самых лучших мест в Адлере. Ну, Адлер, как известно, это микрон города Сочи, поэтому, дорогие друзья, я вам рекомендую обратить внимание на данный отель. Еще раз говорю, кому нужен расчет доходности, срочно пишите, звоните мне. У меня есть все расчеты, все для вас, все самое лучшее, самое выгодное по самым лучшим ценам. Жду звонка, дорогие друзья. Еще раз повторюсь, не успел я все подробно отснять, немножечко не хватило времени. Но я готов каждому из вас все выслать подробно. Расклад, фотоотчет, видеоотчет о том, что здесь было и о том, что здесь будет. Мой номер 8 918 880 0747 47 Звать меня Дима. Дима, ЮДВ. Сохраните номер телефона. Ну и, конечно же, обращайтесь. Еще раз я вам говорю, дорогие друзья, это современный отель, в котором есть все, все. Хотите иметь свой собственный отель, который будет работать на вас? Дорогие друзья, тогда это Ваш счастливый шанс Ну а я жду вашего звонка Дабы дать вам полный расклад У меня здесь есть, еще раз говорю, беспроцентная рассрочка до ввода в эксплуатацию Непосредственно для запуска Отеля У меня здесь есть для вас самые лучшие цены На данный момент у меня есть предложение от 13 миллионов рублей Ремонт мебель техника Упакованные номера И вы буквально уже через год Начинаете зарабатывать со всего этого удовольствия Так что, милые мои, жду вашего звонка Не забывайте комментировать, подписываться и ставить лайк Пока